Всем привет! Вы на канале Семиделушка. Сейчас я вам покажу, что можно сделать из старого пододеяльника, который вы уже использовать не будете. Естественно, что любая хозяйка скорее использует старый пододеяльник, старую простынь, старую наволочку на тряпке. Но порой столько тряпок и не нужно в хозяйстве. Поэтому остается вопрос, куда деть пододеяльник и выбросить жалко? И тряпок, такое количество не нужно. Итак, что сделала я? Я взяла вот старый пододеяльник. Сейчас он не весь. Здесь я уже от него отрезала часть. Это пододеяльник из ситца. Со временем уже, конечно, он износился, я его уже использовать не буду. Здесь также появились катышки, посмотрите. Хорошо видно. Это очень тонкий ситец. Бязь, конечно, по толще. А у меня под одеяльник и ситца. Сейчас я расскажу, что я из него сделала. Вот я разъединяю ткань. Я ее сложила вместе. Вот, и она немножечко сцепилась. Вот. Когда разъединяю, то она не очень быстро разъединяется. И что мы видим? Что она очень-очень тонкая. Ткань очень тонкая. Очень-очень тоненькая практически как морлевка сейчас поближе покажу вот видите видны волокна Итак, что я сделала из этой ткани из этого пододеяльника я стала разрезать его на тонкие полоски шириной не больше одного сантиметра вот здесь видно что я уже отрезала что у меня получилось когда я много-много сделала полосок, а вот что у меня получилось. Вот такая куча ленточек. Вот. Так как пододеяльник все-таки сшит со всех сторон, то когда мы возьмем уже готовую одну ленточку, мы увидим, что она замкнута. Вот этот шовчик я отрезаю. Вот он шовчик, видите? Я его отрезаю, и у меня получается ленточка. И у меня получается ленточка, которую я затем разъединяю на две полоски. Извините, снимаю одной рукой, держу камеру, а другой показываю вам, что у меня получилось. Итак, я разъединяю. Вот, видите, у меня получается длинная-длинная. Ленточка длинная-длинная получается. Вот я ее разъединяю и потом наматываю клубочек. Вот, посмотрите. Вот эту тонкую ниточку я сматываю в клубочек. Вот у меня получился пока такой небольшой клубочек. Но это уже не первый клубок, который у меня получился. Я уже несколько. Клубочков уже связала. Что я связала из этих ниточек, из этих ленточек? Раньше бабушки вязали коврики из таких ленточек. Брали разноцветные такие полоски. Брали из разной ткани полоски, из остатков ткани. И вязали коврики кругленькие, если вы помните. Что сделала я? А я сделала вот что сейчас я вам покажу. Итак, вот мои ножницы рабочие. Вот мой рабочий крючок номер 5. Вот вот что у меня получилось. Итак, что же это такое? Это лежанка для котиков. Сейчас я вам поподробнее расскажу и покажу. Так, Вот я присяду на стульчик, мне так будет удобнее. Итак, что мы видим? Имея вот такую большую кучу ленточек, крючок номер пять я начала вязать лежанку для котиков. Посмотрите, вот таким методом кругового вязания плотного. Вот, я связала вот такой большой круг. Он может быть любой, любого диаметра. У меня где-то порядка 30 сантиметров. Вот. Затем я перестала убавлять и связала бортики. И затем я вяжу уже вот эту крышу. Скорее всего, это будет домик для кошечки. Сейчас я вам покажу со всех сторон, что у меня получилось. Уберу вот это. И оставлю только домик. Так, смотрите. Вот, посмотрим снизу. Итак, вот это начало вязания обычными столбиками без накида я вязала, прибавляя необходимое количество петелек. Значит, Дальше я уже стала вязать, как видите, вытянутыми такими петлями, захватывая предыдущий ряд, чтобы получилось более плотное вязание. И оно получилось. Я не буду вам говорить, сколько рядов нужно связать, потому что каждая вязальщица вяжет со своей плотностью. У каждой вязальщицы свои ленточки ленточки определенной толщины у меня ситец и ленточки получились тоненькие а если мы берем вязь то получаются ленточки толще нужно брать крючок больше например 67 у меня крючок номер пять и так вот я связала основу круг круг получился далее я перестала убавлять и у меня пошли бортики когда перестаешь убавлять, то сразу вязание идет вверх, то есть получаются бортики. Итак бортики также я вязала вытянутыми петлями, чтобы они были более плотные. И когда я связала бортик нужной ширины нужной высоты, это приблизительно 5-6 сантиметров вот. да, 5-6 сантиметров, дальше я стала вязать обычными столбиками без накида. Вот вы видите разницу здесь. Да, разница хорошо видна. Итак, вот этими столбиками без накида дальше я буду вязать весь верх вот этой этого домика, весь верх будет связан. Сейчас пока у меня вот на такой стадии лежаночка. Здесь я уже стала, вы видите, наметила для этого домика вход, то есть вход будет вот такой длины. Он может быть тоже разной длины, может быть поменьше, может быть побольше. Так ну и соответственно сегодня я буду продолжать вязание свяжу уже буду формировать вот этот вход для кошечки вот и завтра покажу вам что у меня получилось а сегодня я буду сматывать э, в клубочек вот эти ленточки которые я сделала утром а вечером уже буду вязать домик продолжу вязать домик дальше что я планирую вы видите что все вот эти вот узелочки остаются внутри снаружи нет ни одного узелочка ни одного узелочка нет снаружи все узелочки внутри вот. причем когда я сматываю ленточки в клубочек я здесь не связываю ленточки я их начинаю связывать только тогда когда ленточка заканчивается у меня для того, чтобы сформировать узелочек, который будет находиться внутри. Если я вот на клубочке сразу завяжу ленточку к ленточке, то в процессе вязания у меня может получиться так, что узелочек окажется снаружи, и заправлять его это не очень удобно. Я не знаю, кому как, но мне не очень удобно. Вот все узелочки оказались внутри. Дальше я планирую в этот домик, Сшить подушечку может быть из такой же ткани из такого же пододеяльника а может быть из другого так как у меня есть еще один такой пододеяльник вот возможно сделаю из такой же ткани подушечку может быть из другой и так вот на этот лежачок с учетом того что здесь использовались вытянутые петли то есть ленточек ушло гораздо больше чем если бы я вязала простым столбиком без накида вот здесь почти целый пододеяльник ушел вот у меня осталось в этом кусочке ткани у меня осталось всего лишь ширина но ну, вот она такая вот сейчас перед вами полностью ширина какая у меня осталась. Ну может быть сантиметров 40 40 от пододеяльника осталось естественно что вот эти вот все швы я отрезаю и я кладу в сторону не выбрасываю сюда э, я использую только мягкие вот эти ленточки никаких швов я сюда не завязываю Всё, все вся ткань которая включает швы она у меня отдельно лежит и возможно когда я буду оформлять вот этот вот эту часть вход в домик я использую вот эти остатки ткани э, со швами и, они достаточно здесь укрепят вот этот вход в домик. Ну, я так думаю. Как я это буду делать, я потом вам покажу. Итак, здесь в будущем будет подушечка, на которой кошечки будет очень приятно и мягко лежать. Вот. И будет э, крыша у домика. Вот. Итак, ну вот все, что я хотела вам сегодня показать. Завтра я вам покажу, насколько я продвинулась в своем вязании. Всех вязальщиц, кто любит вязать и хочет сделать полезную вещь, я призываю делать такие лежа... лежаночки для кошечек. Вот, Если даже у вас нет кошечки, вы можете сделать такую лежаночку и кому-то подарить или отдать в кошачий приют. Поверьте мне, что в приюте для кошечек такие вещи всегда нужны. Для чего я это делаю? Для чего я делаю эту лежаночку? Я планирую ее отдать в приют для кошечек. Об этом я расскажу в другом видео. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. Приятных минут в рукоделии. И надеюсь, что эта информация, которую я с вами поделилась, будет вам очень полезной. Пока!